Всем привет! Меня зовут Елизавета, это канал EP Advisor, где мы рассказываем вам все о том, как строить крутую международную карьеру. Я надеюсь, вы скучали по мне так же, как скучала по вам я. И сегодня хочу поговорить про рекрутеров. Кто это вообще такие и как с ними стоит взаимодействовать. Поехали! Рекрутеры. У кого-то вызывают хорошие э, ощущения рекрутеры, у кого-то не очень, кто-то считает, что они задалбывают и все время звонят не вовремя и так далее, но рекрутер это ваш путь в компанию, хотите ли вы этого или нет, если это крупная компания, вам придется пройти через рекрутера внутри этой компании. Агентство это тоже путь ваш э, получить новую интересную работу, потому что иногда у агентства есть такие позиции, которые вы больше нигде не найдете. Поэтому давайте сначала разберемся с понятием рекрутера и Какие типы рекрутеров бывают? Существует три типа рекрутеров. Первое – это рекрутер, который работает на агентство. У него э, позиция может называться recruitment consultant. Если это топ-менеджмент позиция, это executive search consultant. Ну или может быть там account manager, business development manager, в зависимости от того, как компания называет своего сотрудника. То есть это люди, которые работают на агентство, которое подбирает сотрудников тем или иным компаниям. Второе – это in-house recruiter. Да? То есть это человек, который работает внутри, нанимает компании. А, здесь какие могут быть варианты названия должности. Это вам, кстати, важно, если вы вдруг расширяете сеть своих контактов, например, на LinkedIn и хотите выйти на рекрутеров внутри компании. Они не всегда называются рекрутеры, они могут называться sourcing managers, resourcing managers, они могут называться talent acquisition manager, они могут называться head of talent, они в некоторых случаях бизнес-партнер несет функцию в том числе рекрутинга, это может быть people management, очень много всяких вариантов, но нужно понимать, что HR manager и рекрутер это разные совершенно понятия. HR менеджер обычно занимается развитием персонала, контрактами, онбордингом и так далее. А рекрутер, он в большинстве своем, когда работает внутри компании, занимается пайплайном подходящих кандидатов, которые приходят. В рекрутинге, на самом деле, даже внутри компании есть разделение на ресерчеров, людей, которые там активно интервьюруют, отбирают и так далее. Но вот, чтобы вы просто понимали, как система работает. И третий тип, это outsourced recruiters. Что это значит? Это значит, есть какие-то крупной компании, например, AMS, и они нанимают несколько рекрутеров в команду или одного рекрутера в компанию на аутсорсе. Что это значит? Это значит, что человек оформлен на агентство, но физически он сидит и работает внутри компании, то есть достаточно много больших банков, больших организаций, вместо того, чтобы брать на зарплату внутри инхаус рекрутера, они аурсорсят эту функцию агентству, агентство занимается зарплатами там, и так далее, но человек физически сидит в офисе и может понимать, что конкретно нужно той или иной компании. Это что касается того, кто такие рекрутеры. Дальше э, нужно понимать, что рекрутеры это ваша возможность попасть в ту или иную компанию и сказать ой да мне вообще пофигу на них или там они меня задолбали это легко, но это не гарантирует вам какую нибудь интересную позицию, которую они могут предложить. И также важно понимать, что рекрутеры это не какие-то роботы или не какие-то а, а, безличные люди, это люди у которых тоже есть чувства, у которых есть а, работа, у которых есть какие-то цели, KPI, с которыми нужно выполнять и нужно чуть-чуть более человечно относиться к рекрутерам. Давайте а, поговорим про семь путей, или я дам вам 7 советов, как стоит общаться с рекрутерами. Совет номер один – это с ними нужно общаться. Что это значит? Это значит, нужно отвечать на их звонки, это значит, что нужно отвечать на их сообщения. Не делайте так, что а, рекрутер вам написал в LinkedIn, вы забыли, забили, а потом через 4 года пишите, ой, слушайте, вы тут мне писали 4 года назад, в общем, мне тогда не нужна была работа, а сейчас нужна, давайте мне помогайте. Это ваша ответственность выстраивать профессиональные долгосрочные отношения с рекрутером, будь то у агентства или внутри компании, для того, чтобы а, он помнил о вас, знал и возможно, что-то в дальнейшем мог предложить. Второе, будьте гибкими. Мы общаемся с многими э, нанимающими менеджерами и чарами внутри компании, рекрутерами. И э, особенно рекрутеры жалуются на то, что есть некое представление, что рекрутер должен работать 24 часа в сутки. Если вы работаете с 9 до 6, то он должен работать э, с 5 утра до 12 ночи и все выходные. То есть, когда вам рекрутер предлагает время для созвона, думайте о том, что у них такое же рабочее время, как у вас. Да, в некоторых случаях рекрутеры могут быть гибкими и предложить какие-то время за пределами рабочих часов, но это не должно быть для вас нормой. Когда вы предлагаете несколько вариантов созвона или телефоновое интервью или фестивейс-интервью, предлагайте хотя бы одно-два во время рабочего дня. Да, вам придется куда-то выйти, возможно пожертвовать своим ланчем, возможно утром чуть меньше попить кофе и поболтать с коллегами, но понимайте тоже, что рекрутеры не обязаны сидеть ночами и днями и интервьюировать людей, особенно, когда они работают внутри компании, и они не всегда получают комиссии от тех позиций, которые они закрывают, у них может быть просто обычная зарплата. Дальше будьте честными, Наверное, вам интересно узнать, а что там есть интересненького, но если вы не серьезные, если вы услышали какую-то позицию, вы поняли, что это совершенно не для вас, не тяните резину. Не надо обещать постоянно рекрутеру, что вы там перезвоните, вы поговорите с ним, да, что вам интересно, а потом отваливаться на стадиях собеседования. Это не профессионально. Нужно иметь внутреннюю силу, чтобы сказать, нет, мне не интересно. Легче сказать да-да-да-да-да, а потом не брать трубку чем э, сказать, вы знаете, на этом этапе мне неинтересна эта вакансия. Да? Поэтому будьте честными, и рекрутер будет более э, счастлив тем, что вы э, открыто ему скажете, что ему неинтересно, и он не будет вас пропихивать там, нанимающему менеджеру или компании, э, если э, вы ему понравились, э, а на самом деле вы вообще не смотрите никаких новых э, позиций. Четвертое, это задавайте вопросы. Разговор с рекрутером – это двухсторонний процесс. Вы имеете право задать вопросы, которые вас волнуют. Но важно понимать, что рекрутеры не всегда имеют полную информацию. Когда рекрутер работает на агентство, у него может быть лимитированная информация, например, по оборотам компании или по какой-то а, специфичной задаче внутри а, роли. Поэтому не злитесь, если рекрутер по телефону вам не может дать какие-то данные, но при этом а, а, Понимаете, что это двухсторонний процесс, То есть, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Даже если рекрутер не знает на них ответы сейчас, он сделает так, чтобы, профессиональный рекрутер, сделает так, чтобы он найдет на них ответы, или, возможно, сможет вам ответить человек на следующей стадии интервью, но уже, по крайней мере, другая сторона, сторона работодателя будет плюс-минус готова к этим ответам. Следующий достаточно важный, на мой взгляд, момент, это оставаться профессиональным э, и вежливым. Э, что это значит? Это значит, когда вам звонит рекрутер и спрашивает вот, вас, расскажите мне про ваш опыт работы, что самый стандартный вопрос в рекрутинге, это некий такой айсбрейк и начало разговора, а ваш ответ на это, ну, вы что не видите в моем CV, что ли, что у меня за опыт работы? Скорее всего, рекрутер вам не перезвонит больше и не будет с вами строить никакие отношения. И я не вижу смысла, зачем нужно так отвечать. Если вы уже согласились на звонок, если вы взяли трубку, если вам удобно разговаривать сейчас, то зачем в такой форме отвечать рекрутеру? Единственное, что вы сделаете, это испортите отношения. Поэтому э, варианты ответов типа, ну, вы так видите в моем CV, или там, я не знаю, вы мне сами позвонили, что вы мне сейчас спрашиваете, что за вакансия. Если вы начали разговор, либо скажите с самого начала мне не интересно, я не ищу работу, либо будьте вовлеченными в этот разговор, вежливыми и профессиональными. Шестой э, совет это просите какой-то фидбэк, просите обратную связь, нет ничего страшного, особенно если речь идет о рекрутере внутри компании, для того чтобы попросить фидбэк, потому что этот фидбэк вам поможет в следующий раз do better, да, сделать лучше, пройти лучшее интервью. Поэтому вы имеете право написать очень короткий, очень вежливый email. То есть вы можете сказать uh, I'm, I'm just following up on the um, interview I had last week. I would like to get some feedback and see if there is anything I could have done better. Uh, please let me know if you have two minutes for a quick chat. Да, то есть вы можете сказать, что мне очень хочется сделать лучше, пройти лучше собеседование в следующий раз. Возможно, вы мне можете дать какой-то совет или посоветовать то, что я сделала не так и что я мог сделать лучше. Нет ничего страшного. Самое плохое, что может случиться, вам рекрутер скажет, I'm sorry, I don't have time и так далее. Да? И последнее. Поиск работы – это очень эм, стрессовый процесс, это очень демотивирующий процесс, это очень сложный процесс. Но не нужно выливать свой стресс, непонимание того, почему у вас что-то не получается, на рекрутера. В большинстве своем рекрутер работает на очень большом количестве позиций. Если вдруг он вам не перезвонил или что-то не ответил на какой-то имейл, рекрутеры люди, такие же люди, как мы с вами, мы точно так же можем что-то забыть, не ответить. Не нужно писать просто огромные имейлы про то, какой человек говно, извините, и потому что он вам не ответит. Да, вы в стрессе, вы хотите найти работу, но рекрутеры точно такие же люди, как вы. И иногда рекрутеры, у рекрутеров нет системы, чтобы отвечать всем. То есть, например, если вы подали заявку в какую-то небольшую компанию или среднюю компанию, вы даже не получите автоматическое письмо о том, что вашу заявку рассмотрят. Почему? Потому что это дорого, потому что это автоматизация процессов, потому что не у всех есть на это деньги. И если рекрутер работает над... 10 вакансиями, а в некоторых случаях на 30 и в день получает по 100-200 резюме, вы понимаете, что он физически не может ответить каждому и написать там, извините, вы не подошли на эту роль, или там, со фоллоуапить со всеми, или со, всем, со всеми созвониться. Но это не отменяет предыдущего пункта, когда вы можете запросить этот фидбэк, и вместо того, чтобы писать angry email, почему вы мне не написали, почему вы мне не позвонили и так далее, Просто попросите френдли обратную связь, и есть вероятность, что человек вам ответит, но не ожидайте, что он вам ответит, и если вдруг он вам не ответит, не идите, не пишите какие-то злые отзывы, потому что у рекрутера очень много задач, которые нужно выполнять. Поэтому уважайте рекрутеров, стройте с ними профессиональные долгосрочные отношения, потому что вы никогда не знаете, когда та работа мечты придет к вам, и каким образом она к вам придет. И я всегда говорю всем нашим клиентам, что поиск работы происходит через людей, не через работные сайты, не через LinkedIn, а через людей. И вот то, как вы общаетесь с людьми каждодневно, и вы можете никогда не знать, откуда придет работа. Это может быть от какого-то человека, которого вы встретили на мероприятии, который вообще никак не связан с вашей индустрией, но вы произвели хорошее впечатление, вы были вежливы, вы были профессиональны. Вот это то, что вам нужно делать Каждый день. Поэтому даже в общении с рекрутерами, даже когда кажется, что все они козлы и не, не делают свою работу правильно, поверьте мне, они делают the best they can. Поэтому не зритесь на них, выстраивайте классные с ними долгосрочные отношения и получайте свою работу мечты. Спасибо вам за то, что вы смотрели видео. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас и до встречи. Пока-пока.